Как мой день? Я рад, что вы спросили. Вы знаете, просто отлично. Если не считать того, что через пару минут меня казнят. В принципе, я неплохой человек. Ведь про меня написали хорошую статью. К тому же, без меня им тут будет скучно. Может, они еще передумают, когда узнают, что у меня аллергия на веревки. Ты мой палач? Да. А что не так? Ничего, я просто представлял черный плащ, колпак. Ну, извини, воскресенье стирка. Понимаю. Так, может, по помилованию и по домам? Нет, давай ты лучше скажешь свое последнее слово, так как толпа хочет шоу. Хорошо. Всегда думал, что красноречие продлевает жизнь. Я знаю, то, что я симпатяга, вряд ли избавит меня от смерти. Для нее мы все на одно лицо. Но надежда величайшая из всех изобретений человечества. Так, э -э, давай не затягивай, это мое дело. Еще пару слов, и мы все разойдемся по домам. Ну, почти все. Я вижу, это все-таки конец. Ладно. Хочу сказать напоследок, что веряю душу любому богу, который захочет спасти ее. Давай, уже быстрее. А вы знали, что когда смерть подбирается к человеку совсем близко, к нему является ангел и предлагает вернуться в ту точку жизни, откуда все пошло не так и на сей раз сделает все правильно? Таким ангелом для Макрица стал лорд Ветенарий, которого все считали деспотичным правителем, но он чудесным образом изменил жизнь в городке Ангмарпорке к лучшему. В Макрице фон Липфиге он увидел не столько талант к воровству, которое стало его второй натурой, сколько его Умение выбираться из самых Серьезных передряг. Именно такой Человек нужен был ему на городском почтамте Где за прошедшие 4 недели Уже без вести пропало 4 начальника. Очень скоро Макриц понимает, что работенка Который ему подкинул лорд ветеринарий, Еще какая пыльная. И что Ему предстоит не раз рискнуть своей Жизнью, чтобы разгрести ту гору Писем, которые накопились на почте И уже начали жить собственной Жизнью. И может даже стать Порядочным человеком. Но не все сразу. Можете уже открыть глаза. Макритс! Вот мы и встретились. Расскажите мне о мистере Пратчете. Знаете, после смерти многое вылетает из головы. Вы не могли бы поконтреть? Я вам напомню. Терри прачет британский писатель, которого Елизавета II посвятила в рыцаре бакалавры. Ах да, кое-что припоминая. Секундочку. С возвращением. Хорошая попытка. Не попробуешь, не узнаешь. Ладно, хорошо, я попробую еще раз. Расскажите мне о террипрачете. Ладно. Терри прачет писал комичную фантастику. У него был довольно своеобразный стиль письма. Он даже комментариям внизу страницы писал комментарии. Он не любил разделять текст своих книг на главы и сделал это лишь пару раз в некоторых детских книгах и в книге о почтарении или «Держи марку». Вы только поэтому меня спасли? Нет, конечно. Я хочу предложить вам пост главного почтмейстера нашего города. Что скажете. Должен признаться, что я никогда не сажусь целенаправленно писать план будущего романа. Все начинается с желания написать что-то на интересующую меня тему. Если вы хотите стать писателем, мы должны очень много читать, как в рамках собственного жанра, так и вне его. Я считаю, что писательство — это тяжелый труд, что грамматика, орфография и пунктуация должны быть частью жизни автора. А деньги — это скорее бонус к писательству, нежели повод. Так что скажете? Ну почему бы и нет. Хорошо. Тогда подпишите вот это. Вы шутите? Тут страниц-то. Вы главное свое имя. Напишите. Прошу ваше настоящее имя. Я после смерти еще не пришел в себя. Со мной просто такое впервые представляю. Что ж, мистер Маклиц, теперь вы почти добропорядочный гражданин. Ура! Ну, раз вы не собираетесь угощать меня тортиком с чаем, я, пожалуй, пойду. Прощайте. Мистер фон Липвик. Да? Учтите, ангелы не приходят дважды. Я вас понял. Тогда до встречи, лорд ветеринари. До встречи. Погнали. Раз, два, три, четыре. Стоп. Давай еще ровно. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. бла бла бла, -бла, -бла, -бла, -бла. бла, -бла, -бла. Поехали. И на меня, на меня, на меня, на меня. На меня. Поздравляю, мистер Макриц. Вы теперь практически доброприят. Добрый. Тут надо крупняк, Маш. Поздравляю, теперь вы почти добропорядочный человек. Британский писатель, которого Елизавета II посвятила в рыцари. А? Где? Комментарием внизу страницы писал комментарий. В моем стиле. В общем. Зря я это сказал. Давай, сейчас Елизавета II пока. Покатала. Ну, давай еще раз как-то момент. Посветила в рыцарь бакалавры. Ах, да. Прощайте. Мистер фон Липвик. Нет. Я, кажется, вас понял. Тогда до встречи, мистер. Мистер. Мистер фон Липвик. Да. Учтите, ангелы не приходят дважды. Я понял. До встречи. До встречи, мистер... Бум. Там, пом-пом. Бум, там, пом-пом. До встречи. С вами бывало так, что вы забывали важную мысль на середине предложения. Или заходили в комнату и не помнили, зачем вы туда пришли. Причиной всему, естественно, наша память. Либо краткосрочная, переполненная неотложными делами, которые выталкивают друг друга из вашей головы. Либо долговременная, которая настолько привередлива, что мы на следующий день забываем до 70% информации. Я хотел сказать еще что-то умное, но, похоже, это выпало из моей головы. Поэтому давайте вместе разбираться, как меньше забывать и больше помнить всем своим воспоминаниям мы неосознанно даем оценку, и если какой-то из них нам кажется неважным, то мы его забываем. Но если нас что-то удивляет или огорчает, то это надолго врезается в нашу память. Причиной тому биологически активное вещество под названием дофамин или допамин. Допамин отвечает за чувство удовлетворения, чем влияет на процессы мотивации и обучения. Но удивление — это не единственный способ повысить уровень допамина. Сделать это можно регулярно занимаясь спортом, потребляя бананы, орехи и авокадо, награждая кого-то или себя за старания или помогая другим людям. Также если мы хотим больше помнить, то нам следует спать не меньше 7-8 часов в сутки. Опыты ученых показали, что люди даже после короткого сна в течение дня могут вспомнить больше и прийти к верному решению гораздо раньше, чем те, кто в это время бодрствовал. Согласно данным 2012 года, на Земле проживает около 20 человек, которые в деталях помнят каждый день своей жизни. Вплоть до того, какая была за окном погода, какую одежду они носили, какую музыку слушали и даже то, что они чувствовали, когда им наступили на ноб. Но для того, чтобы запоминать большие объемы информации, совсем не обязательно обладать суперпамятью. Достаточно использовать немотехнические приемы запоминания. Принцип мнемотехники прост. Если хотите что-то запомнить, создайте в своей голове какую-нибудь причудливую ассоциацию. Зрительный, звуковой или тактильный образ, который впоследствии поможет вспомнить нужную информацию. Например, слово «преграда». Можно представить в виде забора или стены. Слово «упадок» в виде ступеней или горки. Затем достаточно логически связать эти образы в один последовательный видеоряд. Например, представить в виде прогулки по улице, где мы видим и стену, и ступ пений и так далее. И чем необычнее и забавнее будут такие образы, тем дольше они сохранятся в памяти даже по прошествии дней. Чемпион Германии и Европы по скоростному запоминанию Саймон Рейнхард, который за 21,5 секунды способен запомнить целую колоду карт, советует выбирать по одному ключевому слову из половины или целого предложения, которое бы в полной мере передавало смысл выбранного отрывка. И затем на основе этого слова представлять перед собой визуальный образ. Такой метод позволяет вспоминать до 90% информации, на следующий день. Используя визуальные образы, вы научитесь проще запоминать нужную информацию, потому что так она будет похожа на обычные воспоминания. И во время публичных выступлений вы уже не будете волноваться, что что-то забудете, а сможете сосредоточиться на подаче материала и диалоге с аудиторией. Ваша речь будет звучать естественно, так как вы не зубрили бездумно каждое слово. Если вы уже успели позабыть то, о чем мы с вами все это время говорили, то я напомню, что для улучшения памяти совсем не обязательно принимать какие-то специальные препараты. Достаточно регулярно заниматься спортом, правильно питаться, спать не меньше 7 часов в день. А для того, чтобы запоминать большие объемы информации, достаточно представлять перед собой необычные и забавные визуальные образы. Что ж, совершенствуйтесь, не останавливайтесь на достигнутом и мыслите продуктивно. До встречи. С вами бывало так, что вы забывали какую-нибудь важную мысль на середине предложения? бы а если я писал чуть назад? Это ошибка. Еще один дубль. Естественно, всему причиной наша память. Либо долгосрочная, либо я перепутал. Да? Тима, Тима. Если вы уже успели позабыть то, о чем мы все... Еще. Для улучшения памяти совсем не обязательно... Дубль. 76-й. Толкаются и пытают вытолкнуть друг друга из наших, пытаются. Давай еще разок. Правильно я стал? И... Еще разок. Чемпион. Еще разочек. Так, как лучше, так? А, Давай еще раз. Ну и для того, чтобы... Поэтому давайте вместе разбираться, как меньше забывать и больше помнить. Да. Все. Наверняка вы слышали о призраках и полтергейстах, которые возвращаются из потустороннего мира, чтобы отомстить. Но вот интересно, распространяется ли эта теория на города-призраки? И возвращаются ли они отомстить за невыключенный кран или плохой ремонт? Скорее всего, нет. Они мирно доживают свой век. Где-нибудь на откосе человечества, чем нередко привлекает к себе внимание туристов. И наша с вами. Оказывается, не только домашние животные, но и целые деревни могут скучать по своим хозяевам. К примеру, 50 лет назад китайский поселок Хоутоу Ван, расположенный на острове Гуки, дал обещание не ухаживать за собой до тех пор, пока люди, жившие на его плечах, не вернутся в свои дома и он свое слово сдержал. Спустя полвека на острове нет ни одного здания, которое бы не было покрыто густой зеленой щетиной. Вьющиеся растения с каждым годом все больше пожирают беззащитные дома и улицы. Некогда процветающий рыбацкий городок с приходом в Китай индустриализации стал постепенно пустеть. Рыбный промысел по старинке больше не приносил рыбакам дохода и удовлетворения, и они ушли с острова за лучшей жизнью. Теперь поднять ему настроение могут лишь старожилы, которые ни за что не хотят покидать родные дома, и туристы, которые, как светлые мысли, посещают его время от времени, оставляя после себя надежду на возрождение. Если вам захочется поговорить о несправедливости, то лучшего собеседника, чем сварливый город Калманскоп, который находится в пустыне Намиб на юго-западе Африки, вам просто не найти. Сейчас он покрыт неприветливыми песками и колючими репейниками. Но первую половину 20 века он был одним из самых процветающих городов Африки. В 1908 году служащий близлежащей железной дороги обнаружил под ногами алмазы, и вскоре прямо на бесплодном песке вырос величавый городок короткие сроки здесь были построены дома, школы, больницы и стадион. Даже воду, которая сама не добиралась до этого региона Африки, стали ежедневно привозить за сотни километров из Кейптауна к каждому порогу. Периодические песчаные бури казались местным жителям легким недоразумением. И правда, это мелочи, когда алмазы можно собирать как грибы. До начала Первой мировой войны на территории Калманско было найдено около 900 килограмм граммов алмазов. Жителям казалось, что счастье будет вечным, но вскоре запасы истощились. Они а подалеку были найдены новые залежи, и город в миг попал в списки забытых. Лишь в 1980-х годах туристическая фирма Namtep заметила в запорошенном песком городке свою прелесть, слегка привела его в чувство и стала водить экскурсии. Среди волн Восточно-Китайского моря заблудился еще один призрак по имени Хасима. Он не был особо приветлив при жизни, а после запустения так и вовсе превратился в глыбу из холодного бетона. Но его внешность была лишь прикрытием для того, что скрывалось в недрах, на самом дне моря. После того, как были открыты шахты по добыче угля, некогда одинокая скала стала расти в размерах и превратилась в остров, который мог похвастаться школами, детскими садами, магазинами и даже кинотеатрами. Через сто лет с появления Хасима его население достигло пика в 5259 человек на квадратный километр. При этом условия их работы едва можно было назвать курортными, так как температура в шахтах при влажности в 95% достигала пламенных 30 градусов. Когда моду на уголь сменила мода на нефть, некогда бурлящая на острове жизнь в миг покинула его. 35 лет Касими приходилось безропотно выносить в одиночку нападки суровых тайфунов, которые превратили его тело в развалины и руины. Слегка реанимировали остров лишь в 2009 году, после чего туроператоры стали проводить там экскурсии. Сейчас стоимость одной поездки на заброшенный остров Хасима стоит приблизительно 290 долларов. Глядя на все эти призрачные поселения, понимаешь, что города и люди очень похожи и тем и другим губительно одиночество. Поэтому если кто-то уже давно ждет вашего визита или звонка, то самое время сделать им приятное.